И на нашем youtube канале с вами в студии анатолий червец и здравствуйте зацепен. здравствуйте так рекламу слышал джаз кафе слышал джаз uh, кафе предлагает замечательную услугу carry out я вчера позвонил uh, поскольку готовить не очень хотелось ну, да. А захотелось вареников У него, кстати, лучшие вареники из капусты, и с картошкой Вот я хотел сказать, так как Джаз Кафе приготовит По-любому не получится да. поэтому... Я не знаю, люди любят вареники с вишней Я как-то так mm -hmm. Не знаю, ну не самые любимые, скажем А я нормально отношусь mm -hmm. к ним, но не самые любимые А вот с капустой у него просто фантастические вареники Позвонил, заказал Через 20 минут поехал Забрал Из с картошкой, и с капустой И есть... это правильно Так что, друзья мои не, поскольку ну, не хочется тратить время многие сейчас работают из дома mm -hmm. видел на дорогах машины практически видел вообще вы же работаете не так сказать нет времени для, даже если вы из дома работаете все равно нет времени для, для, для того чтобы готовить а вот позвоните в джаз-кафе и закажите и не только вареньки там довольно да, такой ну, там меню меню вообще, в принципе. А, да и выручает выручает выручает и другие бизнесы вот скажем дмитрий паре консалтинг есть такой дима вайсман который есть такой. А, украшает а, шариками там кличка подпольная шарик так вот поскольку все мероприятия массовые в ресторанах в барах и в банкетных залах запрещены Наверное, все равно, если у кого-то день рождения, вы в тесном кругу собираетесь и как-то украсить стол от этих будней серых грустных отойти, позвоните Дмитрию, и он привезет разноцвет... Надует, привезет разноцветные шарики и оставит у вашего порога mm -hmm. совершенно... Бесплатно. Вот такое предложение уникальное. И телефон 847-796 0155. Главное, еще... чтобы он их не забыл привязать. К чему? Да. Чтобы потому, что... Что... И еще раз, да, если у вашего ребенка или там, день рождения, или какой-то mm -hmm. какой повод есть для того, чтобы как-то украсить, разнообразить, разнообразить эти серые будни, позвоните ему. Он сделает это. Еще раз повторяю совершенно бесплатно 847 796 0 55 ну что основной темой является в последнее время Коран, я вообще китайский китайского ты знаешь я слушал пресс-конференцию слышал это да это удивительно это удивительно ну во-первых пятая колонна сереж сидят некоторые Оттас. с позволения сказать журналисты И если там скажем люди задают какие-то вопросы конкретные связанные с медициной связанные с экономикой потому что сегодня сенат очевидно будет голосовать во всяком случае об этом Маккану. мы говорим потому что там очень важная да. ситуация то некоторые э, с позволения сказать журналистки mm -hmm. э, задают вот такой примерно вопрос господин президент вот вы называете вы используете термин а, китайский вирус это же российское выражение вы по-прежнему его используете, на что президент а, справедливо заметил место происхождения этого вируса откуда все пошло из китая поэтому китайский вирус угу. и это не одна журналистка это такое не хочется говорить а, резких слов потому что один мой знакомый хороший адвокат Человек воспитанный, сдержанный, он мне все время как бы говорит: Сергей, ну не надо таких слов, которые унижают, оскорбляют. Хорошо, не буду. Но как на как назвать? Понимаете, вот в то время, когда действительно ситуация довольно сложная, я не знаю, с экономикой сложно. То есть коронавирус мы так или иначе победим, потому что команду, которую собрал Пенска по распоряжению президента, работает и делает все причем борясь с бюрократией mm -hmm. во многом проблемы, с которыми мы столкнулись это это проблема бюрократии тесты которые а, могли бы производиться на местах нужно получать 158 разрешений ввести туда получать от них разрешения mm -hmm. в случае mm -hmm. положительного mm -hmm. теста отправлять снова а, все 10 в лабораторию чтобы они там в общем бюрократия я всегда говорил то что убивает, начиная mm -hmm. с ассоциации Мелкая бюрократия на у -у местах, uh -huh. которая тебе говорит, что забор должен быть вот такого цвета и вот такого вот размера, а дерево ты не можешь спилить или посадить без разрешения ассоциации. Вот начиная с этих а, бюрократов и заканчивая федеральными, это то, что убивает все в этой стране. А чтобы сделать ремонт у себя, ты должен ходить и выпрашивать разрешение для того, чтобы поменять себе, я не знаю, раковину, унитаз. То есть э -э, это вот отдельная партия. Это э, есть, как я говорил, есть демократическая партия, есть республиканская партия, есть партия Вашингтона, а еще есть партия бюрократов на местах, да. которые сидят, старые придурки, прыгали молодые, и выдумывают всякие правила, регуляции, причем порой не бескорыстно, иногда э -э, требуют как Игорь Глузман рассказывал, требовали там какие-то брекеты заменять, mm -hmm. ставить такие, причем инспектор, mm -hmm. который приним... прим... проверяет, принимает эту работу, mm -hmm. точно знает, что эти брекеты работать не будут, и он точно знает, что после того, как он примет работу, подпишет акт, эти брекеты люди снимут и поставят нормальные. Ну, может быть, я путаю брекеты, не брекеты, mm -hmm. но ну, что-то такое. Ну, no, ты абсолютно прав. Это значит, знаешь? что какая-то контора, которая выпускает э, вот это оборудование, занесла денег Uh -huh. В этот горсовет или в поселковый совет, где сидят эти бездельники И те приняли вот такое решение, вот такой новый код Вот по этому коду теперь будем работать uh -huh. Или там типа драйвей, uh, тропинка uh, бетонная, uh -huh. которая ведет к дому, должна быть 6 инчи толщины А драйвей должен быть 4 инча но вопрос, а почему? Тут же машины ходят, а там люди... А потому а что по... написано. А потому Повторяют что, а потому что... А потому что вот, чтобы ремонт делать постоянно. Ну, то есть, да. в общем, в общем вот эта бюрократия... Сереж, почему... я тебе расскажу. Абсолютно прав... правдивая история. Ну, ты знаешь, у меня у нас салон. Значит, приходит, каждый год приходит пожарная инспекция. И каждый год он проверяет, он подписывает, он все там меряет. И ты знаешь, что он там делает. И вот... Три года подряд приходит один и тот же человек, который каждый раз мне говорит, у вас огнетушитель висит на два инча ниже положенного места. Я говорю, Вась, ты у меня здесь в прошлый раз был? Я говорю, вот эта подпись твоя? Твоя. Или почему в прошлый раз? Он висел нормально? А в этот раз он на 2 инча ниже. Подрос парень на Все, понимаешь? И ответа на это нет. Но это происходит три года подряд. Вот тебе, пожалуйста. Потому что они коды поменяли. Да? Они добавили двоинчи должен быть на 2 выше. Вот это вот то, о чем я говорю. Это то, да. что, то что убивает э, mm -hmm. все страна. Вот. Интересно, почему страна так развивалась? Почему страна, в отличие от всех остальных, такой эксперимент удачный? Что страна самая сильная, самая мощная, самая богатая. Потому что люди могли раньше делать то, что могли делать. Занимались тем, чем хотели и могли заниматься. А потом начинаются регуляции всего. А потом появляются политики и начинается, разрастается бюрократия. И начинают придумывать как бы ограничить твою свободу как бы ограничить твои действия а вот теперь смотри ограничили действия. понравилось не нравилось ограничили да а теперь вот эти же свои же регуляции им приходится отменять потому что они не успевают произвести вот то количество вентиляторов вот то количество респираторов, вот то количество тестеров, они не успевают, потому что, судя по их регламенту и кодам, да? невозможно. Да. И вот сегодня уже объявили о том, что FDA Ой, и CDC, да. прошу за прощения за ругательные такие слова, уже отменяют половину своих регуляций только для того, чтобы получить возможность произвести вот то количество респираторов, которое нужно. То есть вот сидели такие умные головы, mm -hmm. а профессионалы, профессионалы ведь, это же Конечно, это, специ... это профессионалы, специалисты, mm -hmm. многие закончили IV, лик, университеты, такие сидят и выдумывают, какую бы хрень еще придумать, чтобы усложнить жизнь. Mm -hmm. И ну, выдумывали столько регуляций, что стоим перед... люди на местах, те, кто могут производить, знают, как производить, могут делать. Но вот те, которые сидят в Вашингтоне, mm -hmm. опять у меня с языка пытается сорваться слово, mm -hmm. как, mm -hmm. которое mm -hmm. мой друг mm -hmm. просит mm -hmm. не, не произносить вслух. А mm -hmm. сидят и выдумывают, как бы еще усложнить жизнь. Да выдумывали. Mm -hmm. И в итоге, когда мы столкнулись с этой реальной проблемой, система не готова. То есть, если раньше там при всех вирусах, не было такого массового тестирования. Ну, заболел человек гриппом, САРС, я еще не знаю, чем Эболой или еще чем-то. Mm -hmm. Заболел, а, так сказать, кто-то вытянул, кто-то не вытянул. Кому-то стало лучше, и слава богу. Не было задачи такой а, всех тестировать. А сегодня есть потребность тестировать миллионы людей. И тут же уже все. А, лево, а, левачье наше mm -hmm. завопило, вся медиа встала на уши. А, CNN включаешь трамп это не сделал это не сделал а где же вы где же вы были серьезные все, люди. все эти годы когда, когда так сказать, вся система была направлена на то чтобы ограничить ограничить ограничить а больше всего честно говоря меня беспокоит то что 90 процентов лекарств и составляя составных лекарств, mm -hmm мы получаем и в значительной степени из китая и уже был такой хинт типа китайцы "Мол, если вы сейчас тут не перестанете нас обвинять в том что вирус пришел от нас мы перекроем, перекроем кислород, кислород. Mm -hmm. и где же были и вот когда люди говорят вот был там буш хороший там обама был красавец клинтон вообще самый молодец именно при этих президентах мы закрыли все эти производства Причем а, спасибо зеленым Дебилам. Спасибо зеленым дебилам. Они приложили максимум усилий к тому, чтобы убить производство здесь. Спасибо профсоюзам, которые с непомерными требованиями выступали. Спасибо регуляторам, которые каждый день выдумывают какую-то новую регуляцию. И в итоге мы вытолкали. Спасибо корпорациям, потому что... Чем больше корпорация заработала... Ну, собственно, в этом заключается Слушай, задача корпорации. Это именно их... капитализм. Да, да. Но, так сказать, в те условия, в которые мы загнали корпорации, им, конечно, выгоднее было перевести все производство. Причем это не мы загнали, это не я, не Толик, не да. вы, которые слушаете нас по ту сторону эфира. Нет, это те, это те заслуженные люди, которые сидят в Вашингтоне, mm -hmm. в Конгрессе. Причем многие из них э, стали миллионерами благодаря тому, что они работают не в интересах американского народа, не в интересах своей страны, а в интересах тех же китайцев. Тот же Байден, кстати сказать, это человек, который пытается стать президентом. У него есть довольно много, так сказать, сторонников. Вот мне бы хотелось посмотреть в глаза э, этим моим сторонник. согражданам. Американцам, которые голосуют и которые собираются голосовать за Байдена, вот в сложившейся ситуации, вот то, что происходит сейчас, какие идеи предлагает Джо Байден? Ну, первое. В первый же день, как я стану президентом, сказал Байден, я запрещу депортацию нелегалов. Неважно, причем преступники, насильники, убийцы, засранцы, кто угодно, носители вирусов. Он сказал что он запретит депортацию всех нелегалов, всех нелегалов. ну это каким-то образом поможет вам кому-то из вас или вашим близким станет жить лучше я обращаюсь сейчас к американцам это кому-то поможет это как-то так сказать сделает нашу жизнь счастливее радостнее безопаснее как-то это один момент второй момент он обещает открыть границы ну то есть то есть границ практически не будет. Все желающие, пожалуйста, welcome. welcome, мы вас обеспечим медициной, жильем, провизией, мы вас будем учить, одевать, обувать, пожалуйста, потому что у вас там хреново, вы там построили социализм, и как-то оно у вас не очень работает. Так мы здесь построим социализм, мы же умные, мы же демократы, это же не то, что эти дураки там... На Кубе, в России, в Китае, в Венесуэле нет. Мы мы самые умные. У нас технологии есть, у нас интернет есть. Мы такой социализм построим. Все же заживут счастливо. Просто вот будет вам счастье. Хотят они этого или нет. Uh -huh. А если не хотите, втащим. Ну, это по принципу левача. Помнишь, как mm -hmm, yeah, в 17-м году большевики. Да. Большевики, yeah. если вы не хотите, мы вас. Э, быть счастливыми мы вас заставим. Не можешь, научим. Не хочешь, и значит, значит, открытые границы yeah. для всех. Пожалуйста. Это тоже выход из положения. Сразу и вирус испарится, и богатыми станем, и сразу дефицит государственного э, государственный долг сразу меньше станет ну, ну не знаю потому что как утверждают некоторые наши юристы экономисты у нас чуть ли экономика не существует за счет <laughs> за счет нелегалов вот если бы нелегалов не было все страна бы загнулась просто больше вот никто налоги не на корню да да а, оружие это это одна и это вторая идея третья идея значит оружие Отнять и запретить Нечего делать Потому что, ну, леваки всегда так поступали Это, так сказать, Сереж, в счастливой стране Зачем человек оружие, да, скажи мне исторический, Небольшой исторический экскурс И вам, так сказать, все будет ясно Когда а, Запрещают оружие, что за этим следует Что следует за тем, когда В стране запрещают оружие Еще Последнее время, кстати, мы тут Наслаждаемся дешевым бензином Удивительно, mm -hmm. вдруг раз рухнул. Кстати, не очень хорошая вещь, когда бензин, когда нефть стоит 30, 30 долларов. Mm -hmm. а, это тяжелый с экономической точки зрения, да и с точки зрения нефтедобычи, с, с точки зрения отрасли. Я не уверен, что отрасль выживет в таких условиях. Я имею в виду фракинг. он, mm -hmm. он нерентабелен при 30 долларах за баррель. То есть долларов 40 хотя бы, чтобы был. Ну, с одной стороны, мы наслаждаемся дешевым бензином, с другой стороны... Слиппи Джо Байден обещает нам запретить добычу нефти, угля, газа и так далее. Перейдем на возобновляемые источники энергии. Поставим вентиляторы а, на и задницу. будем лепешки разбрызгивать по всему Да, да, ]у. да. И солнце. Вот там, кстати, как у нас сегодня Что-то с солнцем? Я Тяжело. Так. Сегодня будем без света. Сегодня будем, значит, без света. То есть вот такие идеи бредовые, и тем не менее миллионы-миллионы американцев, и не только американцев, поскольку мы знаем, что во многих городах больших, где руководят демократы, тысячи и тысячи людей, которые не являются гражданами США, а тем не менее в списках избирателей находятся, которые не имеют конституционного права принимать участие в выборах тем не менее они находятся в списках избирателей и не все может быть из них но какая-то часть вот каждый раз всплывает какая-то информация какая-то часть этих людей голосует но это же люди умные в основном образованные в основном так сказать подготовленные они знают за кого причем голосовать. которые держат интересы америки в первую абсолютно. очередь у себя в приоритете. Абсолютно. абсолютно, Точно. Они приехали, чтобы сделать нас счастливым. Make America Great Again. Да. И поэтому они будут голосовать за Джо Байдена. Ну и потом даже те, кто когда-то, до того как умерли, голосовали за республиканцев, а вот после того, как были погребены, вдруг стали голосовать за демократов. Это тоже старая демократическая традиция. Это называется измененное сознание. Да. Сознание. Да. Вот. Да. Да. Вот примерно с такими идеями, с такими перспективами а, выходит на, на выборы кандидат. Теперь уже можно сказать, что кандидат, наверное. Теперь он уже, да, да. Он, если, конечно, там варианта с... больше нет. Но если, конечно, съезд не решит иначе. Если он, нет, скажи так, если, если он, он дотянет до съезда. Ну, и неважно, там, напечкают его, знаешь, чем mm. его, ну, какие-то лекарства, очевидно, для поддержки как называется? Физич... Формалин? физического состояния, ну, и особо психического, там, да. может, какие-то нейролептики на печку, чтобы он, <кười> <кười> он много не говорил. меня <был>. ты слышал вообще вот дебаты, не слушал? Ну, no, нет, не у, уже, у меня уже все, у меня уже, Ну no. у меня ну вот Джо, Джо Байдену задали вопрос, вот что бы ты в связи с коронавирусом, что бы ты это... сделал? Он сказал, я обязательно в первую очередь соберу самые лучшие умы Америки в виде врачей, ученых, инженеров и так далее, и я буду каждый день устраивать брифинг. Мы сказали, <смех> господин номинант, но это же уже делает Трамп, да? Я это буду делать лучше. Да, ну вот так. И вообще он иногда повторяет. Я слышал, он иногда повторяет те идеи, которые, Абсолютно. то есть то, что Трамп уже делает. И он это выдает за свои. У него это только в планах. Да, он за свои планы, которые, так сказать, сделают нас счастливыми. в общем, вот, какая-то такая хрень происходит на этом белом свете. Но ситуация довольно сложная, честно сказать. И не очень смешная. Посмотри, закрылись многие знакомые мои, у которых есть какие-то бизнесы. И возможно, что на этом не остановится, потому что есть ведь разные, так сказать, категории э, карантина. Ну mm да. -hmm. То есть если сейчас э, ситуация там как бы запрещается или рекомендуется, или нет, запрещается на самом деле. А если там 10, чем более 10 человек, все, как бы mm -hmm. этого делать нельзя. Если там в одном месте собираются 10 человек, этого делать нельзя. Mm -hmm. Но может быть вообще, э, так сказать, могут запретить, создать вот. карантин вот просто. типа к нам уже никто не может зайти то есть вы в своем бизнесе сидите а вот mm -hmm. посторонний человек уже все интересно они сейчас говорят только 50 человек э, э, э, 50 процентов рабочего значит состава mm -hmm. разрешается в бизнесах вот. Это да. Серега, я пошел думать ну, в общем в общем, ситуация довольно сложная. Смотри, бары и рестораны закрыты. Они торгуют там миллиарды долларов на самом деле. Как это будет восполняться? Откуда Мы об этом, вот с этого начнем следующий сегмент, потому что об этом нужно будет более подробно поговорить. И еще одна серьезная вещь, когда я сегодня слушал пресс-конференцию, а речь идет о том, что все время считалось, но ну, во всяком случае дата была такая дейта, mm -hmm. mm -hmm. что это страшно для пожилых людей. Mm -hmm. И поэтому, так сказать, как бы э, вот пожилые люди, люди, у которых э, есть какие-то преездные кондиционы, какие-то болезни хронические, mm -hmm. для них это страшно, mm -hmm. и смертельных случаев больше. А на сегодняшний день информация из Италии, что очень много молодых инфицированы, заражены вирусом этим. И это, наверное, объясняется поведением молодых, поскольку ну, говорилось о том, что для молодых нет такой угрозы, как для пожилых людей, и они, очевидно, очень легко это восприняли. Uh -huh. То есть молодежь по-прежнему, так сказать, какие-то тусовки, встречи, может быть, и так далее. И поэтому среди молодых, и даже если у молодых... Но иммунная система крепче и здоровье крепче но они же общаются не только между собой у них Конечно. есть родители, у них есть бабушки дедушки и таким образом они являются разнос разносчиками этой заразы Видишь, вот молодежь слышит только то что они хотят слышать то есть им сказали что повышенная опасность для пожилых а нам вроде это но никто не сказал что молодежь тоже может подхватить этот вирус. Да, они mm -hmm. может быть не умрут, но они его подхватят, потом они его разнесут дальше по цепочке. Но им же об этом не сказали, а самим подумать, это. Нет, ну это, это за пределами понимания, mm -hmm. это за пределами возможности нынешнего молодого поколения. Absolutely. И еще а, а, я сегодня имел беседу с ну, такую заочную, мы mm -hmm. переписывались с одним лоером хороший лоя кстати хороший адвокат и такой ну конечно он склонен в сторону либерализма и он говорит о том что вот как бы высказывая свою претензию к трампу очевидно он говорит что нам необходимо слушать ученых и элиты и я задал вопрос я говорю а элиты это кто а он мне отвечает но ну, это люди которые получили образование воевели mm -hmm. и я написал я говорю а вот э, э, чомский он интеллектуал он, он элит mm -hmm. он такой весь э, ну, человек которого бы я служить не стал не хочу и не буду и таких много или те которые шпионят в пользу китая профессора из mm -hmm. э, гарварда ну что там единицы, я говорю, ну хорошо, единицы шпионят, э, в, вот, так сказать, в пользу Китая, а подавляющее большинство учат студентов ненавидеть эту страну. Mm -hmm. Я не знаю, что приносит больше, больше вреда, шпионить в пользу Китая или воспитывать целое поколение в ненависти к истории своей страны и вообще к своей стране. Mm -hmm. Они ведь, послушая студентов, они же говорят о том, что эта страна самая несправедливая, самая расистская, так сказать... А неравенство доходов для них это является катастрофой но ну, потому что марксисты профессора говорят все время о неравенстве доходов и такие скажем кандидаты в президенты как элизабет Уоррен, которая получает полмиллиона долларов за то что ведет один один класс и получает полмиллиона почти долларов и тоже талдычит о неравенстве доходов берни Сендерс, который будучи миллионером тоже толдычит о неравенстве доходов и вот э, они воспитывают целое поколение молодежи которые которые ненавидят эту страну по сути ненавидят те принципы на которых она была основана они считают что все зло в мире происходит именно от этой страны вот я не знаю кто из них больше вреда наносит ущерба стране то ли тот профессор который э, за 30 серебряников продает интересы своей страны китайцам или а, сотни и тысячи профессоров, которые воспитывают поколение, а, которое ненавидит эту страну. А люди, которые ненавидят эту страну, не будут ее защищать в случае необходимости. Да? Вот так. А Это, так об этом оно и идет. Да, друзья мои, давайте-ка мы сделаем небольшой перерыв, а после чего вернемся, продолжим. Если у вас будут вопросы или желание принять участие в разговоре, ну, я напомню вам потом телефон. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200, на тот случай, если у вас будут вопросы. И давайте, может, примем звонок? Обязательно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Uh, я помню, uh, еще Обама обещал... Uh нас устроить самую лучшую в мире систему здравоохранения. И он таки добился, чтобы эта система стала, скажем так, в кавычках, лучшей. И, несмотря на это, даже на первых дебатах прошлого года, демократы, кандидаты в президенты, все обвинили Обаму в том, что он не создал то, что хотел. И они... Теперь уже всем желают построить еще одну такую же систему. Почему им не мнется? Почему они пристали при, при к этой системе здравоохранения? Потому что я вижу, в мире нет такой э, всех у, у, всем устраивающая такая система здравоохранения. Даже в Британии чего-то не хватает. В Канаде соседние все бегут к нам, лечатся. И в Германии, даже в Израиле. А почему наши демократы как-то зацепились на этом. Mm -hmm. Хорошо. В Италии, кстати, есть та система, о которой мечтают э, наши демократы. Результаты вам известны. Ну, во-первых, э, контроль правительства. Если ты контролируешь здоровье нации, ты контролируешь нацию. А, и у них же идея, что правительство должно все контролировать, а уж тем более здравоохранение а Некоторые из них выступают с идеями национализировать не только здравоохранение, но и многие отрасли. То есть, ну, что называется, построить социализм. Вот это их глобальная идея, а уж каким путем, по кусочку, там, так или иначе. А, так что это не связано с улучшением здравоохранения, ни в коем случае. Это ничего общего с улучшением здравоохранения не имеет. Это, это такая социальная инженерия, и, и все, контроль, и... Учет и контроль вот основные принципы социализма. Добрый день. Ну, только... здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Я не совсем уверен, что я знаю тему обсуждения, но у меня есть две просто а, два, два коммента таких будем говорить, если можно. Пожалуйста, пожалуйста. Да. А, я, я вообще а, доктор сам мне у меня такое вот просто недоумение, я позвонил в CDC два дня назад. Uh -huh. и ни ответа, не привета. То есть у меня были кое-какие соображения по поводу коронавируса и так далее. То есть вообще ни ответа, ни привета. Оставил, uh -huh. послал им, им и так далее. То есть хотел там какие-то свои нюансы обсудить. Это не важно. Второй вопрос по поводу вот экономики, которая сейчас происходит. Я не совсем тоже соображаю, в принципе, может быть, неграмотно. Но есть э, так называемый circuit брейкерс, когда вот в трейдах сейчас. Да. Если вы в курсе да, да. Я не понимаю почему не вести Circuit Breaker Который просто shut down на какое-то определенное время Потому что сейчас такая распродажа идет Что в принципе это не просто как бы Каких-то там индивидуальных трейдеров а Влияет на них Но это влияет на экономику страны просто, mm -hmm. это Глобально просто Потому что Такой дефлейшн, Что экономика сейчас просто по-моему Потеряла процентов сорок или пятьдесят Просто всех финансов то есть если есть брейкер на пять процентов, есть на 13%, есть на сколько там, на двадцать процентов, почему не сделать там, допустим, какой-то э, кумулятивный э, брейкер на 25% или 30% процентов в течение трех дней, если падает, просто шатдаун на выйти хотя бы, потому что у людей психоз просто ненормальный. Не ну да, у людей психоз и, дов... Идет распродажа какая-то просто Люди бегут, люди бегут в банки Снимают деньги, продают стаки Продают visual funds и так далее mm. Как конец света, у людей психоз какой-то Ненормальный, это просто Не, не совсем м, Будем говорить трезвое, трезвые трейды Потому mm. Я разговаривал с некоторыми людьми, они говорят, вот пострадают там люди, пострадают банки, пострадает это. Я говорю, ребята, ничего не соображайте, то есть в стране введена emergency ситуация, о чем вы вообще говорите, о каких банках, каких трейдерах и так далее. То есть сейчас эта экономика настолько пострадает, что в принципе займет, наверное, не один год для того, чтобы просто вообще каким-то образом надо подойти к тому уровню, в котором где-то приблизительно было. Вот. То есть опять-таки я не экономист, мне тяжело говорить, но вот такая вот ситуация. Ну, а, угу, вот, а кстати, еще, да. еще одну вещь, я вам скажу просто с медицинской точки зрения, чтобы немножко как бы может быть успокоить панику, может быть, я не знаю, то есть у людей, у которых зрачки сейчас расширены на вероятности, а у людей, у которых есть другое вирусное заболевание, то есть там или еще какое-то, шансы получить коронавирус практически ноль. Угу. Да. Вот. То есть, чтобы люди знали, то есть, у кого, если кому-то пошли, им сказали, сделалось инфленд, зайдите домой, там, отдыхайте и так далее. Это для них, в принципе, должна быть, по-моему, самая радостная новость, а которую они как... могли только получить. А как это можно объяснить? Один вирус другого не пускает? А, ну, вот каким-то образом, да. Причем, на буквально неделю назад или две у меня была такая информация, что а, коинфекция где-то 24%. Вот. А на этой неделе разговаривал с коллегами, разговаривал, то есть, посмотрел источники, какие говорят, что, в принципе, теоретически как бы реально, но практически равно нулю инфекция, если есть другое вирусное заболевание. Спасибо. Спасибо большое. А вот то, о чем вы говорили, что вы пытались связаться с CDC, это то, о чем я говорил, бюрократам абсолютно наплевать на то, что происходит. Сидит себе бюрократ, лишний раз не шевельнется, лишний раз не подумает. Даже их Белый дом написал на всякий случай, у них есть email, можно написать. Mm -hmm. Ну меня ответили на следующий день. Спасибо, мы получили ваш имел e yeah. uh, нет это это не привет. То есть, в принципе, uh, я по поводу как раз этого увлечения хотел как сказать, mm -hmm. свои пять копеек вставить опять таки если была бы возможность, но нет возможности даже. Вот. А по поводу обвинений, кстати, Трампа, что он виноват, там что А в чем он виноват, президент в принципе? И я не понимаю, в чем он обвиняет в в том, что, что недостаточное Об... количество масок в том, что выпустил. В том, что... Не разработано, а есть президент? То есть есть люди, которые за это отвечают. Есть те же самые CTC, есть те же самые FDA, есть те же самые другие инстанции, которые в принципе к этому должны были быть готовы уже Конечно. три месяца назад и разработать такую систему, при которой не было никаких перебоев. А люди сидели и плевали в потолок и ждали вообще каких-то непонятных Абсолютно. инструкций, непонятных каких-то вений. А теперь президент сказал в чем он виноват вообще? Что, да. он тест, что он разработал да, тесты, что он не... Да, что маски не выпустил, тесты не разработал. Путали. Да, вот это как да, раз вина да. президента. И что называет вирус китайским вирусом? Спасибо Считаю большое. Считаю новости и просто удивляюсь. А при чем здесь Трамп вообще? Человек сделал все, что нужно, ввел ситуацию, выделил фонды и так далее. И еще виноват остался, я не понимаю. Да? Спасибо. Да, да, спасибо. Да. спасибо. Ну вот насчет вот... сейчас. Добрый раз, день. В эфире. Добрый день. Добрый день. Ведь самое страшное, что они еще так массово не афишируют, что 88% компонентов для лекарств приходят из Китая. Да. Да. Ну, об этом говорят, в частности, Тагер Карлсон на Факс News об этом говорит, но, конечно, другие об этом молчат. Составляющие приходят из Китая, антибиотики, процентов антибиоти... 92% антибиотиков, должно быть это должно быть страшно на самом деле поджилки должны трястись от этого потому что если китай захочет перекрыть что-то или там не дай бог какой-то сбой произойдет у них мы остались без антибиотиков это тот я не понимаю как можно спокойно об этом думать смотреть добрый день добрый день послушайте ребята я месяца два* тому назад вот когда читаешь на интернете симптомы этого коронавируса у тебя кашель насморк тяжело дышать боль в груди mm -hmm. что там еще такой тип чувствовал как будто жога какая то это все было у меня например два* месяца тому назад mm -hmm. так, и не только у меня я и все слабе говорил с ребятами то же самое чувствовали это прямые э, вот э, симптомы этого коронавируса. Он был еще и раньше тут. Конечно. Я, я уверен в этом. Э, просто мы э, почему-то... Э, вдруг он сейчас проявился. Анатолий, вы здесь идете очень давно. Знаете, да. что меня бесит? Честно, я вам говорю. Вот помните, Рейган всегда говорил, «We win» you lose да. понимаете, в, в этой короткой фразе было сказано все мы своим э, трудолюбием, умом вас всех победим где mm. это все сейчас меня это бесит это понимаете? все сейчас было мы ищем продано. Причины в каком-то другом а нам нужно сильное руководство и собранность только и всего понимаете а к сожалению, нашему президенту, я ему не собираюсь защищать. Там, где он проваливает, он проваливает, я всегда скажу, mm -hmm. что он это делает. Но как раз страны, у которых есть сильное руководство и организованность, они выглядят намного сейчас лучше. Посмотрите, в Китае уже почти ничего нет. Уже все, все выздоровели. В России там тоже только что-то 102 э, получивших как будто бы эти симптомы, только mm -hmm. и всего. Понимаете, а та, э, там, где э, полное вот не пренебрежение воспевание себя, не основанное ни, ни на чем, и э, унижение кого-то другого, а э, сами находимся в глубокой яме. Да, к сожалению. Но у нас есть звонок. Okay. Значит, э, смотрите, у меня к этому совсем немножко другое отношение. Почему? Я всегда считаю так, что работать нужно на опережении. Нельзя быть реактивным организмом. Организмом нужно быть проактивным. Вот смотрите, мы сегодня говорили раньше о том, что сидит миллион армии вот этих чиновников, которые придумывают всякие условия, всякие регуляции, всякую ерунду. Причем это ничего не улучшает жизнь, она ее только ухудшает. Теперь у меня вопрос. Вот сейчас... Чего у нас в стране не хватает, о чем сказал мной неуважаемый, но тем не менее кома. Он сказал, что сегодня, если не дай бог, начнется повальная госпитализация, у нас даже нет медперсонала, чтобы это как-то все обслужить. Теперь у меня вопрос. У нас есть э, в военном деле в Америке, есть такое понятие. Есть армия действующая потом есть резерв потом есть national guard то есть есть приоритеты где можно подключать определенные уровни персонала мой вопрос они сейчас судя вот сказал пенс сказал этот как его председатель cdc о том что они бегают сейчас по госпиталям они там пытается связаться с бывшими медсестрами, теми, которые на пенсию уже и так далее. Вопрос. Неужели так тяжело было создать вот эту лестницу? Например, человек получает... Ну, то есть такие резервисты. Резервисты. Человек получает лайсенс. Да, вот медсестра имеет лайсенс. Значит, ей говорят, у вас в зависимости от возраста уровень готовности такой-то. То есть, вот если у нас там, зеленый свет, значит, призывается только действующий медперсонал. Если у нас там оранжевый цвет, значит, призывается второй левел. Красный цвет, призывается третий левел. То есть, все подряд. Почему нельзя было за все вот эти годы, вместо того, чтобы придумывать абсолютно идиотские правила, почему нельзя было создать систему, так называемого респанса, или систему ответа? приоритеты какие-то, почему нельзя было создать резервный, то есть у нас, опять же, я слушаю внимательно эти статистику, значит, у нас в Нью-Йорке, допустим, у нас, у вас в Нью-Йорке считается 53 тысячи койко-мест, да, почему и только 3 тысячи ICU, почему же у вас только 3 тысячи респираторов, Почему у вас респираторов не 30 тысяч, которые лежат где-то в складах в запасе на случай какой-то emergency? У нас получается, что мы абсолютно не готовы ни к каким экстренным ситуациям. Никаким. Ни по каким профилям. Можешь себе на минутку представить, скажем, бесконечные атаки проходят хакеров там mm -hmm. на utility в том числе. Можешь себе представить Вырубили свет, нет да. интернета. Да? Все. That's it. We're done. То есть, да. вот даже такие элементарные вещи, казалось бы, вырубят электричество или интернет, и все, и остановилось все. Да? Все остановилось. А Добрый... тем не менее, наш говермент дает регуляцию о том, что все рекорды, ну, все законы должны переведены в цифровой формат. А ведь раньше было все просто. Архив, вот да, архив есть и будет. Да, добрый день, вы в эфире. Алло, да, день. говорите, пожалуйста. Значит, предыдущий товарищ, который нам не товарищ, он сказал, что в Китае уже это все преодолено. Как можно верить тому, что говорят китайцы? Из, если из, очень если хотите, то в можно. В Советском Союзе, где никогда не падали самолеты, uh -huh. где никогда не тонули корабли, как можно доверять китайцам? Он вообще идиот ну, давайте, давайте, давайте давайте да, без да, этих вот, да, давайте да. без обид. Мы но можем но с ним не согласиться. У меня, да, у меня, скорее всего, у меня вопрос только один. Я вот сегодня как раз слушал э, совет, эту российскую программу ⁇ Время ⁇ утром. Ну так, мне надоели американские новости, пошел слушать российские. Действительно, 102 случая на весь, шестая часть СУ. 140 миллионов. 140 бы. миллионов, у нас всего два, причем граничим с Китаем. У нас на другой стороне амур просто вот все там, да, а у нас всего 102. Или они, может быть, считают Россию только что, Москва, Санкт-Петербург? а все остальное это где-то Свердловск только в, в, в радиусе МКАД ну да, первого кольца причем да. давай вот о чем МакКоннелл сегодня слушал он сказал, что да. мы сегодня, не отпущу никого пока не проголосуете, засуньте себе а э, ты расскажи почему все свои эти что ему представили на стол что ему положили расскажи. эти негодяи значит у нас э, нижняя палата Поганка, да-да-да, во главе с демократами решила, что, ну, ладно, наплевать на всех нормальных людей, сейчас мы будем тянуть бабки из Сената, ну, и из казны на пользу бедных. Вот мы сейчас хотим такую-то сумму. На фудстемпы такую-то сумму, на пособия такую-то сумму, на медикейт такую-то сумму, на там, еще куда-то, да? на всякие там э, социальные программы. Теперь вопрос. Ему на стол положили предложение, которое абсолютно не имеет никакого отношения ни к, ни к малому бизнесу, ни к среднему бизнесу, ни к людям, которые ну скажем так как это средний уровень достатка как... работающие люди так или да, люди которые работают которые не нуждаются в их подачках они просто нужна какая-то помощь для того чтобы ну, в связи с ситуацией для того чтобы как-то не, не попасть под Приняли воду работу. не утонуть мало того пилоси пыталась протолкнуть туда положение аборты чтобы оплачивались О, из, этой, из этой... Вот, я забыл про это, да. То вот. есть аборты должны быть... Такой стимулос пэкедж такой. Государство, правительство mm -hmm. должно оплатить все аборты. Аборты должны быть бесплатными. Одним okay. словом, ну, ты же понимаешь, что вот в этих предложениях, если читать между строк, то основной упор делается на нелегалов, которые... Конечно. Потому что люди, которые являются гражданами США, которые там, скажем, не работают на пенсии, на инвалидности, они получают какие-то... Mm -hmm. Я не могу сказать, что они жируют на эти социальные программы, но они живут за счет этих программ. Целые категории людей живут за счет этих программ. Конечно. А ведь надо же еще позаботиться о нелегалах, которые здесь, которые как бы формально не имеют права, но, тем не менее, умудряются каким-то образом получать. Вот о них пекутся э, Шумер и Пелосин. И при этом, положа, э, отнеся, вернее, вот этот вот предложение на стол Макканулу, они во все рупоры трубят, я имею в виду демократы, что, ну, мы больше чем уверены, что Макканул не поддержит эти наши предложения, потому что ему абсолютно все равно, что произойдет с, с нашими... С людьми, с нашими... Э, с этими гражданами и так далее. Понимаете? Негодяй. Так вот, Мич Микканелл... Молодец. Он быстренько это дело сообразил, поймал и сказал... Как ты сказал? Ребята, вы это можете что с ним сделать? Вот, <coughs> То есть, вернуть в трубочку, в большую... Да, и если оно пролезет, то, пожалуйста, вот туда, в ту дырку как раз. Короче, он сказал, что до тех пор, пока он не увидит план помощи малому и среднему бизнесу и людей со средним и выше среднего достатком, пока он не увидит план этой помощи, никакой помощи другой он принимать не будет. Так что, э, дорогие друзья, кстати, сегодня точно так тоже объявили о том, что особенно малый бизнес, ну, люди, которые работают, которые работают на зарплату, у вас всегда есть э, шанс пойти заполнить бумаги на unemployment, <coughs> и вам его дадут, причем неважно на какой срок, это уже было решено и объявлено, а вот малый и средний бизнес, Ребята, есть шанс того, что э, уже сегодня объявили утром о том, что такие вернее, такие компании, как ComEd, Utilities, короче, ComEd, NICOR э, уже сказали о том, что они не будут э, отключать сервисы, если будет неуплачено там два 3 месяца, э, только единственное, что вы должны им позвонить объяснить вашу ситуацию, и вам продлят э, срок выплаты. Вообще, конечно, для малых бизнесов ситуация просто катастрофическая. Представляешь, люди да. там рент должны платить, а движения никакого нет. Абсолютно. Кстати, там вот начали обсуждать тему, типа, керри аут – это хорошая идея или нет, потому что на одном из круизных судов, там, команда поваров, кто-то был а кто-то страдал коронавирусом, кого-то обнаружили. No. Я думаю, что, Кирилл, нормальная идея, потому что, послушайте, а если вы идете в магазин, покупаете кусок мяса, как вы думаете, Бучер, который хреначил это мясо, вы уверены, что у него нет коронавируса? Или а тот... что он, по крайней мере, помыл руки. <связь> да, вот <связь> именно. <связь> а тот, который паковал это, вы уверены, что нет? А в магазин, когда вы заходите, вы уверены, что у всех работников его нет, а на поверхности коронавирус живет? Ну, так мы можем дойти до мезумия, завернуться в простынь и mm -hmm. нахрен... На Sunset Memorial. Да, да, в сторону. Да, потому что так нельзя. А вот то, что такую услугу предлагает джаз-кафе, я с удовольствием воспользовался. И спасибо им за это. Спасибо, друзья. Всего хорошего.